Здравствуйте, вы смотрите программу ⁇ Неделя спорта ⁇ я ведущий Роман Полинсков, как обычно в это время на телеканале Универ ТВ. Как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого мирового спорта прямо сейчас для тебя смотри внимательно. Начнем сегодняшнюю программу с волейбольного матча между Казанским федеральным университетом и Казанским государственным медицинским университетом в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Соперник, если честно говорить, не сильно представлял опасность для сборной федерального университета, но так ли было на самом деле, разбиралась Луиза Хубатулина. 7 декабря в культурно-спортивном комплексе «Уникс» в рамках студенческого волейбольной лиги среди женщин встречались сборные Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета. Уже в начале первой партии федералы показали свой настрой на победу и набрали 5 очков за считанные минуты. Медики же старались неоднократно сравнить счет, а КФУ опережать противника и уже до конца партии не давало шанса КМУ набрать как можно больше очков. В результате 25-7 и 1-0 в пользу Казанского федерального университета. Первые минуты следующего игрового отрезка начались следующее позиции КГМУ. Однако это продолжалось недолго. Федералы снова заняли доминирующее положение и уже в ближайшее время улучшили свой результат вдвое. Итог 25-11. Казанский федеральный университет продолжает вести игру. Просто переволновались, поэтому с опытом придется потихонечку. Будем наигрываться. Третья партия была решающей для обеих команд. Казанский государственный медицинский университет и здесь упустил возможность атаковать оппонента. На протяжении заключительного отрезка федералы главенствовали. Результат вновь составил 25-11. Каждая победа является значимой, каждая партия, каждое очко. Безусловно, приятно побеждать и очень положительные эмоции испытываешь, когда побеждаешь. Матч закончился со счетом 3-0. Казанский федеральный университет одержал победу. Луиза Хубатулина, Владислав Сергеев. Неделя спорта. Идем дальше. Уже на этих выходных, а именно 10 декабря, состоялась уже традиционная спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. На этот раз играли в шахматы и в настольный теннис. Кто из участников сумел переиграть своих оппонентов, узнавал Иван Евсеев. 10 декабря в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли соревнования по настольному теннису и шахматам в рамках спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Первыми начали теннисисты. По результатам жеребьевки определились три группы. Игры проходили одновременно. Игровая зона расположилась по всему периметру площадки. За выход в полуфинал сражались представители 15 институтов университета. Борьбу навязывали везде и каждый. Оказаться в числе призеров была задача не из легких, но возможность была у всех. Игры довольно Тяжелые получается пока, потому что соперники все равные. Игра идет до двух побед, и очень часто исход встречи заканчивается счетом 2-1. Это означает то, что никто не собирается сдаваться, и все будет идти до конца. Пока идут групповые этапы, и пока неизвестно, выйдет ли наш институт социально-философских наук и массовых коммуникаций из группы. И я думаю, для начала наша цель – это занять первое-второе место для того, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу в плей офф в итоге в полуфинале встретились Институт физики и Институт экономики и управления финансов, а вторую путевку в финал разыграли между собой Набережный Челнинский институт и Институт фундаментальной медицины и биологии. В финале мы увидели физиков и гостей из Набережных Челнов. Победу одержал Институт физики. Третье место заняла команда эконома. В соревнованиях по шахматам борьбы за звание победителей оказалось ничуть не меньше, игры проходили в высоком темпе, определить фаворитов было сложно, некоторым участникам приходилось переходить на быстрые шахматы из-за нехватки времени в партиях, но игроки справились со всеми испытаниями по ходу и поединков. В полуфинале встретились юридический факультет с набережной Челнинским институтом, а физики сыграли с институтом вычислительной математики и информационных технологий. По итогам финальной части соревнований первое место заняли юристы, которые в финале Институт физики. Бронзовыми призерами стала команда Института вычислительной математики. Атмосфера, как всегда у нас, ожесточенная, напряженная. В этом году были новшества. У нас играли команды по четыре человека: две девочки и два мальчика. Обычно мы по три человека играли. Как всегда наш Институт до финала дошел. Сейчас вот последние решаются партии, которые по итогу которых определится чемпион. Иван Евсеев. Неделя спорта. Переходим к баскетболу. На этой неделе состоялся очередной матч в рамках Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». На паркете «Каялим» встречались сборные Казанского федерального университета и сборная Казанского авиационного института. Для сборной федерального университета сейчас каждая победа на вес золота. Владислав Сергеев расскажет подробнее о победном шествии сборной КФУ к финалу четырех Ассоциаций студенческого баскетбола. Спортивный комплекс «Кайя Олимп» вновь встретил в своих стенах представителей женских баскетбольных команд. Противостояли уже давно знакомые друг другу сборные Казанского авиационного института и Казанского федерального университета. Первая четверть. Инициативы завладели федералы. Не подпуская оппонентов кольцо, они забросили 25 результативных очков. Представительницам авиационного института ничего не оставалось, кроме того, как отбиваться от натиска соперников. На их счету 9 очков и разбор полета во время перерыва. Итог первой четверти 25-9. В пользу КФУ Разобрав Ошибки, выработав верную стратегию игры, сборная КАИ сумела поправить свое положение. Они не давали себе слабину и провели вторую четверть федералами на равных. На счету КФУ и КАИ по 14 очков. Результат это не улучшило, но игра стала по второй четверти более напряженной. Итог 39-23. Третьей четверти накал не спадал. Игра стала более жесткой. На счету сборной Казанского федерального 5 нарушений, в то время как у КАИ всего 2. Набранное в четверти преимущество оборачивалось против КФУ. Тем не менее, им все же удалось выйти вперед по итогу действия. Минутки. Итог третьей четверти 16-13. Счет 55-36. Четвертая четверть для сборной КФУ стала и самой результативной. Окончательно сломив оборону КАИ, КФУ обосновалась у кольца оппонента и забила 26 очков. Сборная авиационного 13. Матч закончился со счетом 81-48. Победу держала сборная Казанского федерального университета. Владислав Сергеев, неделя спорта. У женской сборной по баскетболу Казанского федерального университета остается еще несколько матчей в рамках регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». Так, например, с 16 декабря играем с Павловской академией спорта, начало матча в 19.00, а 21 декабря принимаем на своей площадке сборную из энергетического университета. Начало матча тоже в 19.00 по московскому времени. Приходи болеть за свою любимую команду. Продолжаем мы на очереди Единая лига ВТБ. На этот раз казанский «Уникс» принимал на своем паркете фаворита данного турнира «Московский ЦСКА». Афиша уже говорит о том, что болельщиков ждал центральный матч. И подробнее о столь масштабном событии расскажет Марина Вахрушева. Игрой на пределе возможностей называют встречу для баскетбольного клуба «Уникс», которая состоялась 10 декабря в баскет -холле. В родных стенах команда принимала сборную самого высокого уровня Европы – ЦСКА. На сегодняшний день армейцы лидируя идут к своей заветной цели – девятой победе Единой лиги ВТБ. Мы ставим такие цели победить во всех турнирах, в которых участвуем. В этом сезоне изменился формат Лиги ВТБ, и я думаю, будет очень интересно». Данная встреча была интересна противостоянием греческих наставников – Димитриса Итудиса, главного тренера ЦСКА, и Димитриса Прифтиса, который руководит казанцами. Нельзя не отметить то, что обе команды не имели ни одного поражения в рамках единой лиги ВТБ. Счет в первых двух четвертях открыли игроки ЦСКА. Хорошая оборона и слаженная игра нападающих быстро позволили спортсменам в первые десяти минутки вырваться вперед. Но благодаря эффективным заменам во второй четверти основных игроков Уникса – Антона Панкрашова и Морису Недуре – команде удалось сократить разрыв, не дав сопернику создать солидного преимущества. Итог Второй четверти 41 – 41-45 пользуется ЦИСКА. лучшая команда Евролиги Было глупо ожидать, наверное, другой игры, поэтому игра была сложная и, мне кажется, не совсем показали свой истинный потенциал. Третья четверть игры оказалась не менее результативной. Она была открыта трехочковым броском Джарама Смита, что не могло не порадовать болельщиков Уникса. Но непобедимый ЦСКА вновь остается в лидерах с небольшим отрывом 55-61. Все решилось в заключительной 10 минутки. Игроки ЦСК поймали свою игру, реализовав за небольшой промежуток времени трехочковые четыре раза подряд. Было ясно, что отобрать Униксу 14 очков не под силу. Игра завершилась со счетом 75-88. Уникс терпит первое поражение в единой лиге ВТБ. ЦСКА нам свою игру, которую мы оказались не готовы. Это физическая игра, где много контакта, и скажем так, за счет э, этой защиты, да, их они размазали наше нападение. Поэтому, наверное, не так зрелищно мы сыграли, как это обычно делаем. Следующий домашний матч уникс проведет 13 декабря против Стамбульской дурашафаки в рамках Кубка Европы. Марина Вахрушева, Роман Полинсков. Неделя спорта. Тема баскетбола не заканчиваем, уже завтра состоится товарищеский матч по баскетболу, приуроченный ко дню рождения Казанского федерального университета. На паркете Уникса встречаются сборные профессорско преподавательского состава и сборная студентов Казанского федерального университета. Наш канал будет транслировать матч в прямом эфире, так что включайся в 16.00 и поддерживай свою любимую команду.